Всем привет еще раз, мы сейчас в Майнкрафте, я сейчас в одиночной игре и я хочу вам показать, как сделать какую-нибудь любую обычную базу, для того, чтобы, например, от, от зомби, от грибов, от всех, кто есть в Майнкрафте, защищаться. Вот здесь в верхнем углу вы видите мой компьютер, кому интересно, вы можете посмотреть. Он находится вот, это, и у меня сейчас, конечно, мало фпс, но раньше у меня было 200 фпс, а то и 500. То, что вы не жалуетесь, то что вот у меня такая видеокарта, и вот тут такое, что мало фпс, вы не жалуетесь. Так что все, начинаем. Так, сначала нам нужны дубовые доски или просто какие-нибудь, ну не дубовые, а йовые. Вот такие нам понадобятся доски, гравий и обычные поршни. Вот, берем это. И теперь сначала создадаем механизм. <связывая> так, я сейчас отойду подальше, чтобы не слышать никого. Я сейчас вам убавлю звуки, чтобы вообще не было слышно. Вот так. Ну, слышно, но немножко. Короче, ставим такой механизм. Он будет вбегать Так. Дальше. Нам нужно приложить, чтобы механизм этот работал весь. Полностью. Мы берем. Прокладываем вот так. И здесь уже вот единица прокладывания. Здесь уже он будет выходить. Подождите секундочку. Мало чего слышно. И теперь мы просто делаем лесенку. Такую. Здесь тоже будет механизм. Пошла отсюда. Корова, пошла, пошла отсюда. Так, теперь. Ставим сюда рычаг. И видим, что у нас все работает. Отлично. Теперь. Мы берем. Здесь тоже статовый механизм. Только надо его немного подальше. Я немного ошибся. Вы это не осуждайте. Так. Дальше прокладываем вот сюда. Тут у нас этот стол. Значит, мы берем и ставим вот так, чтобы был повыше. Я потом это все заделаю. Так, теперь. Здесь у нас будет уже начинаться настоящий дом. Вот. Отсюда вот. Полноценный дом будет. Только с механизмом. Встадуем. Здесь можно сделать как угодно. Здесь делаем вот так. Чтобы было красиво. Проверим, работает ли он. Все отлично. Теперь. Нам надо сделать еще здесь, чтобы механизм был. Немного ошибаюсь, извините, пожалуйста. Я тут сделаю вот так, чтобы было легче делать это все. Дальше мы просто берем. Здесь ломаем блоки. Здесь ставим вот так. И прокладываем немного ниже. сюда дальше вот так здесь тоже делаем вот так и мы это все закрываем так закрываем, закрываем и здесь вот так делаем пол у вас может быть какой какой угодно какой захотите Но а мы сейчас дальше будем продолжать Так. механизм почему-то не исправлен я не понимаю почему нужно сделать вот так и вот так вот так здесь ставим чтобы все нормально было и теперь Так, чтобы было, вот. Я немного ошибся, но не осуждайте, пожалуйста. Так, делаем вот так. И здесь вот так надо. Так же делаем. Все, у нас работает механизм. Теперь, чтобы нам пройти дальше, нам надо нажать этот, этот рычаг, и чтобы обратно закрыть, нам нужно сделать еще раз механизм. Он очень простой здесь уже. Здесь можно сделать и так. делаем, делаем вот так вот так и все механизм лад, у вас готов дальше вы можете делать как хотите а я буду заканчивать ролик всем всем спасибо за, за просмотр всем пока я